Ну, смотрите, во-первых, мы сейчас так быстренько проскочили тему недовольствия собой и недовольствия жизнью, потому что обычно за этим стоит хроническое неудов... недовольство жизнью, хроническое недовольство своими отношениями. То есть, если бы у нас было просто вот это, вот стало не с той ноги, у меня просто настроение, а это все обычный результат накоплив... накопившегося неудовлетворение, допустим, своими семейными отношениями, с мамой или со своим любимым. Это созависимые отношения, в которых как есть мне не устраивает, то есть есть гадко, выбросить невозможно, то есть потому что ну как же потрачено время. И вот мы сталкиваемся с тем, что за всем вот этим стоит хроническое неудовольствие, неудовлетворение собой. И вот это вот глобальное неудовлетворение накапливает, как вот срабатывает эффект последней капли, и срывается. Первое, что мы поговорили о том, что ассортимент удовольствия вас немножко расширит, вы не только на кофе сконцентрируетесь, на сладком, да, или на алкоголе, вы получите палитру. По да, допустим, сегодня я опять поссорилась с мамой, или сегодня опять мне вот это обесценил меня мой любимый, значит, если раньше я вот только этим делала, сегодня я пойду, допустим, и поставлю себе хорошее кино, да, сегодня я кино, через кино себя восстанавливаю, и вот тут вот заходите на наш эфир, там будут еще практики, которые мы даем не здесь. Это уже когда действительно есть такая патология стресса, накопленного, когда начинает рушиться здоровье не только с весом вопросы, а хронический стресс приводит к хроническому заболеванию. Же, Пожелудочная железа – это запищение себе сладости жизни. То есть мы говорили про психоматику, допустим, проблемы с женскими гинекологией органами – это когда есть хронические вопросы к мужчинам. Это уже не заедание, не запивание, это уже как вот а, проблема, которую цементируют под коврик, прячут, она начинает вот накапливаться, накапливаться, а потом разрушает целую систему организма. И вот тут, как восстанавливаться после стресса, вот уже конкретно практики не связанные с вот этим бытом. Потому что сейчас мы обсуждаем бытовые вопросы. То есть э, заедать, э, отвлекаться использовать запахи в ауре, можно запахи крема. Выбирайте очень тщательно себе, кстати, шампунь, гель для душа, чтобы вам очень нравился запах, а не только фирма. То есть внимание к мелочам, потому что когда человек недовольтворен жизнью, он живет не здесь и сейчас, он живет в там и тогда, в том будущем, которое не настало и, может быть, не настанет, или он живет в прошлом. Боже, он же так хорошо относился в начале отношений. Куда же это все делать? Сейчас Если буду вести все хорошо и с понедельника, он исправится и поймет, что что же я такая вот нехорошая, э, вот я буду хорошим. Вот, так не происходит. Поэтому, когда мы имеем спотологически не токсичным окружением, давайте скажем так откровенно, токсичным окружением, то уже вот этот вот маленький приемчик, поменяя свою вот как это вот палитру в кайфушках, может не сработать, потому что надо убирать первопричину. А первопричина является именно весь фон, вся реальность, в которой оказалась женщина или мужчина, и где он не видит выхода. И вот тут мы попадаем в ситуацию, что мы сколько угодно можем там самостоятельно быть взрослыми, но когда мы проходим выход на новый уровень развития, вот на новую реальность, нам иногда нужна рука извне, которая вытянет кто-то, кто не я, понимаете? Кто-то, кто не я, он вот как из другого пространства может подать мне руку. Я варюсь в своем борще, в своем котле, могу думать, что я самая умная или самая красивая, что-то еще – но исчерпав все в своем закрытом вот в кастрюльке мире, мне нужен кто-то из внешней реальности. Вот это рука помощи. Вот тут, конечно, упираемся в то, что запущенные случаи не лечатся тем, что вы поменяете вот шопинг на, допустим, арома масла. Этого может не хватить.